Каждый три товарища поняли, что проводить выходные в Минске неинтересно. Надоело сидеть в одних и тех же декорациях с одинаковыми людьми. И тут кто-то сказал, а поехали куда-нибудь. И мы поехали. И то, что мы увидели, вас удивит. Красиво рядом, великая за горизонтом, интересное за углом. Это проект, а поехали. А поехали. Мы еще не успели проснуться, как уже подъезжали к Логойску. Можно сказать, что это горнолыжная столица Беларуси. Тут находится целых два комплекса, но туда мы приедем зимой. Сейчас мы въезжаем в сам городок, который известен почти тысячу лет, и это не шутка. Ну а лично для меня сейчас Логойск будет ассоциироваться с крутым парком. Когда-то здесь был дворец одного из самых богатых людей ВКЛ, фонтаны, красивый сад, все дела. Ну а то, что от него осталось на сегодняшний день, также поражает. Это городище отличное место для прогулок и фотосессий. Уверен, Гриша скоро сдаст на права и привезет сюда симпатичную модель, чтобы как следует ее снять. Ну а от дворца осталась часть одной стены, но поверьте, это стоит того, чтобы сюда приехать. А поехали! Ха -ха -ха. Иди покажу. Один туалет на весь парк, да? Нет, этот парк один Это туалет. парк один, не надо смотреть, честно, я не советую. Пишут. Пишут. Итак, мы в Логойске, это э, усадьба, по-моему, Тышкевичей. Парк, э, Тышкевич. парк Тышкевичей. Короче, здесь прикольно, то есть реально прикольно. Вот я сравнил бы это с Сталином, э, с развалинами рядом. Тут, конечно, мало как таковых развалин, но рвы и все это остальное в 25 километрах от Минска, это прикольно. Ну, сюда действительно стоит приехать, хотя просто посмотреть. Ну, это займет на самом деле немного. Доехать сюда немного. Моя ванильная душа, здесь просто не нарадуется. Здесь очень красиво. Сейчас еще начинается осень. Листва падает. Ну, очень, по... очень душевно. Очень. По крайней мере, Гриша прав взять сюда девушку, э, девушки взять парня, сесть на машину в нынешнее время, доехать сюда и просто побродить, посидеть. На лавочке ванильенько попить э, какао или вина Просто замечательно Ну а дальше мы едем э, в, хатынь. в Хатынь А поехали А поехали Так уж получилось, что я ни разу не побывал в Хатынь когда-то организовывались поездки совместно с классом в школе, но я то болел, то еще что-то. И вот спустя 15 лет я все-таки доехал до этого мемориального комплекса место паломничества тысяч белорусских школьников и туристов. живую увидел то, о чем рассказывали на уроках истории и моя родима Беларусь. Но слушать на уроках в школе и побывать живую уже в более сознательном возрасте это разные вещи. Как только мы зашли внутрь комплекса, наш смех и веселье поездки куда-то улетучилось звенящая тишина только иногда звонят колокола на символических печных трубах от деревни даже ветра не было так тихо что все невольно переходили на шепот хатынь уничтожена карательным отрядом 22 марта 1943 года за оказание жителями деревни помощи партизанам в центре композиции мемориала находится шестиметровая бронзовая скульптура непокоренный человек с мертвым ребенком на руках на территории комплекса находится Единственное в мире кладбище деревень – 185 могил, каждая из которых символизирует одну из невозрожденных белорусских деревень. На территории мемориала также находится мемориальный элемент «Вечный огонь». На квадратном траурном постаменте в трех углах расположены три березки. Вместо четвертой горит «Вечный огонь» в память о каждом четвертом погибшем жителе. Меня очень впечатлил в свое время фильм Элема Климова Иди и смотри жуткий бросающий в дрожь фильм о мальчишке из сожженной деревни, который постарел буквально за день после того ужаса, который ему пришлось пережить. Фильм очень сильный. В хаты не сразу вспомнил сцену из этого фильма, когда немец через окно вкидывает назад в горящий амбар маленькую девочку, которая пыталась спастись. А поехали! Следующим пунктом в нашей поездке стали плещеницы. На самом деле мы не ожидали ничего особенного от этого поселка. Лично я просто любитель различных памятных камней, и тут остановлена мемориальная плита на огромном булыжнике в память войны 1812 года. Проехать мы не могли этот населенный пункт, хотя бы потому, что существует такая поговорка. В Беларуси три столицы – Минск, Бобруйск и Плещеницы. История поговорки проста. В один период жизни Беларуси в 20 веке она была такая крохотная, что, по сути, равна территории нынешней Минской области. Вот и пошло. А мы отошли от этого камня и встали она как же Железная проволока вросла в дерево. Она висит на этом месте уже 70 лет. На ней многих подобных вешали немецкие солдаты советских воинов. Ну Реально петля. А поехали! Дальва. Случайное место на нашем маршруте. И от того еще более интересное. Когда случайно сворачиваешь в незапланированные деревушки, чувствуешь себя первооткрывателем. Дальва. Еще один мемориальный комплекс, посвященный сожженной деревне. Вспомнил, я был здесь. Деревня тоже как хаты, сожженная в 44-м. Я здесь был давным-давно, лет 5 назад. И снова звенящая тишина. И в отличие от Хатыни, мы тут были одни. Дальва была сожжена 19 июня 1944 года. За две недели до 3 июля, даты освобождения Беларуси, фашисты согнали жителей в крайнюю хату и живьем сожгли. Судя по возрасту и именам на мемориальной доске, в деревне оставались женщины и дети. Самому младшему около двух, самому старшему было 80. Из всех жителей чудом выжил лишь 13-летний Коля Герилович, который, став взрослым, организовал молодежное строительство мемориального комплекса. Комплекс был открыт 15 июля 1973 года. От деревни остались лишь символическая улица из фундаментов хат, на каждом крылечке лежат вещи тех, кто жил в этих домах. Тут семья Гончара, тут плотника, тут жила учительница. В таких местах, как Дальва, начинаешь думать не о беде, настигшей целый народ, а о конкретных семьях, конкретных людях, живших и умерших в страхе. Тут нет той вылоченной глянцевой победы, ставшей основой всех важных государственных праздников. А есть трагедия маленького человека, и от этого мурашки по спине бегут. А поехали! По дороге в Бегомоль нам пришла мысль о том, что мы не знаем, почему следующий пункт нашего путешествия называется именно так. А проезжаем в Бегомольское леснице, вот зашел вопрос, откуда да возникло название, название. Бегомоль. Ну пока как бы самое такое очевидное на слуху, это такое армейское... Бегомоль! Ну и все, типа, может такая военная часть, и такие, э, Бегомоль, я сказал, мы не знаем. Впервые в письменных источниках Бегомоль под названием Багомоль упоминается в 1582 году, как село Минского повета Великого Княжества Литовского. Ехав в Бегомоль, мы наконец-то решили отобедать. К нашему удивлению, еда оказалась очень вкусной, можно сказать, домашней и очень доступной по цене. Мы находимся в городе Бегомоль. Бегомоль! Бегомль! Вот, мы только что пообедали в 5 часов Сколько вечера. 150 тысяч на троих, ну по 50 тысяч, но это был полноценный обед, домашний, да, то есть это был борщ, наша любимая папа-раскветка, пюреха салатик, ну, кто-то взял двойную порцию пюре, да, Гриша, но и он... не доел я, и не доел я, хлеб забрали, да, забрали хлеб, ну, кстати, нормально. бесплатный хлеб не дают, ну, прекрасно поели, затарили тикерсами едем смотреть, очень древний, не помню, какого века костел, который здесь вот находится палец Палецком Это церковь всех святых в Бегомле, года постройки, где-то 1866-1886 год. Вот такая. Первая половина, второй половины 19 века. Половина второй половины третьей четверти XIX века. Вот. Ну, все, что от нее пока осталось. Конца второго тысячелетия. Сейчас пойдем посмотрим, что внутри. Да. Первой половине, второй половине 19 века. Все нормально. Бегомольская церковь всех святых. Свято Рождества, Богородицкая церковь. Построено во второй половине 19-го столетия в ретроспективно русском стиле. Послевоенные годы в здании церкви располагался спиртзавод. В советское время здание не реставрировалось, вследствие чего постепенно пришло в негодность. К настоящему моменту полностью разрушена задняя стена. В правой стене образовался значительный пролом с обрушением кирпича. Фактически, в настоящих условиях церковь не подлежит восстановлению, несмотря на то, что является охраняемым государством историческим памятником. А поехали! Если ехать по Р3, то остановиться в деревне Шуневка нужно обязательно. Точнее, этой деревни не существует в миру с 43 -го года, но она есть в памяти. Вновь символизирующие сгоревшие дома конструкции со ступеньками в никуда. Скульптура женщины-матери в отчаянии, в крике воздевшей руки к небесам. Но холодок по коже пробирает колодец, в который фашисты бросали детей. Война никого не щадила. Интересен факт, что деревни, которые сожгли еще 70 лет назад, ну, ее нет, остались только мемориальные плиты, но автобусная остановка носит ее название «Шуневка». А поехали! А это уже докшицы. Я небольшой любитель церквей, Ярик, собственно, тоже из него бесы начинают выходить. В храм отправился Гриша. Внутри церкви висит табличка. Ну я сам там службу идет, я просто не хотел мешать. Зашел, это табличка висит э, с датой построения церкви 27 сентября 1903 года. То есть прямо через неделю. Да, сегодня 20-й, через, через 7 дней. Через 7 дней. 111 11 лет. 1 лет. лет. Такая красивая дата. 113 единицы. 3 единицы. <решит> Иди. Он любит... Просто все животные очень любят гришу. Тут вот непонятно только, они из жалости либо... <решит> а, Потому к, что животные любят... тянутся к больным. больным. <решит> ну, как бы они их полечить хотят. <решит> так вот посмотрим. <решит> вот я же говорю, что и стоило доказать.